И всем здарова, ребят, с вами опять я, Ванек на связи, и мы с вами продолжаем проходить плагу и Evolved без моего фейса, потому что я думаю, я считаю на самом деле, что это фейс, что твоя рожа не особо-таки главная в этой, во всем этом, как бы там, в конькобесии, в блогерстве, не особо важна роль, твоё лицо Важно было бы лицо, если бы ты, к примеру, как я второй канал завл свину и там записывал бы видео с прямого эфира. Сможешь ты заразить весь мир в плагу Инк и Вовод. Сейчас. Нет, через выжать. 27-year-old female infected with unknown pathogen. Ну один загрузить игру, там бактерия уже практически гейтс бактерия практически уже все поразило ну вот на среднем уровне, на загружаем игру, загруз текущий текущее состояние не выключайте компуктер ай блин точно я же хотел блин эту так 10 м ну так симптомы умения нужно было бы Эх, экологическую закалку надо было бы прокачать ну ладно все короче все, ребят, это эта игра провальная, это серьезно, это блин, сейчас, извиняюсь, ребятки, мы с вами это, ну, основная игра, лекарства, ну, ладно, эм, надо, надо, надо, надо назад, надо, надо загрузить игру, нажать на... Пакс 12 уже закончена, поэтому эту игрушку удаляем, окей. Вальш загружаем, фейк-ньюс, тип болезни, сценарии основные, вот. Помоги-то новостей, Вальш фальшивые новости, так, манифесты, деньги, зомби, Поли... виновные политики, так в новости о политике, но самое главное у нас сейчас политика, это три новости, влиятельность, Давайте влиятельные личности, ли для поддержки своей дезинформации Он намного увеличивают виртуальность и правдоподобность. Ну ладно, так, это попробуем, это так, это надо, чтобы правдоподобность была вот. Информации, вот общение с прессой, правдоподобность улучшит. Это дальше появление в политических передачах это улучшит правдоподобность, виральность. Эм, не лучше вот это вот мне кажется появление в популярных передачах это улучшит правдоподобность. Хотя может не настоящий эксперт тоже, э, это тоже вроде как правдоподобность улучшит. Сейчас извиняюсь, ускоримся. Это очень обманут сотни страников Польша, где повышает, что повышает шансы ей дальнейшее распространение предложить, потому что так, то есть Польша это зараженная страна, это нормальные страны. Польша, Польша, вот то есть вот тут вот, здоровы девяносто девять три процента один Здоровый тему здесь, в Японии тоже, как бы, не так. Фальшивые новости. Потом, короче, нет, вне контекста, потом эту продолжаем Плеть в популярных передачах, чтобы фальшивые, фальшивые новости вообще избили. Во, во, вот это вот что это за страна, так, это А, Центральная Европа да, Центральная Европа, Польша и Центральная Европа Польша. Так, стоп, Центральная Европа 25. Польша уже 48 тысяч О, на Нифига себе, уже даже на Африку пойти, на Анголу. Даже на Ангулу уже... Ну, вот, ладно, окей. Даже... Даже тут... Даже... Даже в России... Даже... Кушкин-кушкин. Везде фальшивые новости нужны. Даже тут... Это в Италии даже. На пике серии по происшествиям похищению американцев достигло 4 миллионов человек. Но с появлением мобильных телефонов количество похищений значительно снизилось. Покупать... Вот в чем вам дело. Покупать мобильные телефоны. 5 про... Перу. Нет, это реально Перу. А это, наверное, Аргентина. Ваш детский заявление о плоской земле. Согласен. Последний вопрос, но 2% американцев уверены, что земля плоская. Ага, плоская. Круглая она. Квадратный, точнее. Еще. Так как я Майнкрафтер, да. Малень, маленький. Больше-больше здесь информации. Я, ребят вот реально быть в этом уверен что нас всего лишь по телевидению обманывают и что никакой войны не было ни, ни в каком ни, ни в какой стране не было войны никогда я реально думаю что это нас просто обманывают да, ребят ну реально обманывают и все Гренландия, нет Исландии просто как у меня эти большие новости что войны никакой нет на самом-то деле я очень сильно на это надеюсь но ну, не знаю так это за 4 бюджета это за 16 бюджета правдоподобность это за так, за 12 бюджета фальсификации данных на выборах, это, это за 16 бюджетов подделку образов, это, так, что это, это свой политик, это 15% бюджета, не, вот это реально это свой политик, это вроде бы использование уч учреждений, это, нет, лучше своя политическая партия что это как политическая болячка и тебя со своими утверждениями будет никто не будет слушать наверное. это по воздуху распространяется это производство сетевых видео ну да, тоже это, так, целевая реклама на радио, радио у нас никто не смотрит у нас в основном сейчас телевидение все смотрят и лейте, вот воды в уж побольше ток-шоу тоже и это тоже, собственно мемы Ага, ладно, виральность.